Луиза Александровна, здравствуйте. здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько Вам лет, из какого Вы города? Можете немножечко про себя рассказать? Я из города Челябинск. Лет мне два. Потом... Скажите, пожалуйста, вот Вы приехали к нам в Самару. Почему Вы приехали и с чем Вы обратились к нам? Я вообще э, приезжаю давно в Самару. У меня когда-то здесь была дочь, жила в Самаре. Сейчас она, правда, большинство обыска, но У меня здесь есть внучка вот, и работает в этом здравительном центре Фейбергалла. И я сюда приезжаю. Приезжаю раз два-три в год. Очень люблю Самару. Люблю есть всех, которые здесь работают. А штат просто замечательный и обслуживающий персонал, и работник, которые работают здесь в штате. В общем, я очень всем довольна, потому что здесь полноценное лечение, во-первых. Шикарное лечение. Это э, чинезанг, который вообще люди даже не знают, что это такое. Это массаж э, живота и, и йога. Йогой тоже занимаюсь и дома делаю, как-то стараюсь, так что чувствую себя нормально, но просто бывает что-то неполадки. Поэтому приезжаю сюда, меня здесь лечат и вылечивают без всяких врачей, без всяких таблеток. А скажите еще, пожалуйста, вот вы приехали в этот раз, что у вас конкретно болело или что было с вами? У меня был очень сильный кашель, я просто напугалась что все-таки работала я вообще на, на, на, на заводе шлифовщицей, 43 года стаж, поэтому боялась, что может там действительно что-то серьезное. Но слава богу, все обошлось вроде. Лечили меня, полноценно лечили. Меня очень довольна. Если говорить про результат, какой результат вы получили как вы себя чувствуете? Чувствую себя сейчас намного, намного даже лучше даже. И не каждый уровень, 21 день всего здесь, конечно, но это для меня очень много, я обычно приезжала на 10 дней, на 21 день лечения, а сейчас почувствовала, что, конечно, это очень хорошо. А если вы вспомните свои ощущения, которые вы получали после процедур или, в принципе, после того, как посещали йогу или какие-то занятия, что с вами происходило? Ну, йогу, во-первых, я занимаюсь йогой так давно, может быть, дома. Но здесь работают такие профессионалы, что и действительно возрастные группы есть, которые уже женщину, мужчину приходят. И я, конечно, как бы со своей тарелки нахожу общее что-то в занятиях. И ощущения, конечно... Сказать. Кайфовые <последствия> после занятий. А что вы делали вот в, в комплексе лечения? Что вы проходили? И что, в принципе, вы делаете? Ну, то, что мне профессия, это Наталья Константиновна, врача. Да, здесь. Я, конечно, выполняю все, пью, что, что нужно делать. Ну и, естественно, определенное питание, диета уже. Это нельзя, это нельзя. Поэтому все выполняю, все стараюсь, конечно, то что, то, что мне говорят. А вы чувствуете какие-то, может быть, у вас новые возможности появились или вы как-то по-другому себя стали ощущать? Что вот сейчас с вами происходит? Ну, намного легче. Во-первых, я приехала сюда, я говорю уже такая испуганная, с кашлями с большим, а сейчас выезжаю домой конечно уже нет почти почти нет но это редко бывает но не так так что просто довольна очень лечением и файмайгаутом конечно спасибо спасибо всем всем всем за то что меня лечили. и может быть вам что-то нравится или больше всего понравилось мне здесь все нравится и занятия йогой и то что меня э -э -э делают массаж и все занятия, и лекции слушала сам Георгиевич да, Весь, весь режим у меня, конечно, хороший. И, наверное, такой вот напоследок вопрос. Очень многие люди, например, не знают про FOMALGAUT, и они впервые придут или приходят. Что бы вы им сказали, чтобы вы хотели услышать, чтобы вам сказали, когда вы первый раз пришли? что. что... Я просто советую всем. Обязательно посещайте этот Хальмайгал, даже кто первый раз пришел, здесь замечательно, здесь, с новичками занимается отдельно, все здесь предусмотрено, а уж те, которые постоянно занимаются, они постоянно и приходят сюда, конечно. Жалко, что у нас в Челябинске нет нет такого центра, конечно, раньше был, я и ходила, даже в Челябинске ходила, но сейчас нет такого центра. Так что должны пользоваться то, что у вас в Самаре есть такой замечательный центр. Пожалуйста, приходите. Спасибо вам большое.